Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня я вам расскажу об однокомнатных квартирах на новостройках города Краснодара, покажу планировки и расскажу о ценах на однокомнатные квартиры. Так, входим в однокомнатную квартиру, есть место, санузел, даже гардероб отдельно, здесь получается где-то порядка двух метров. Отделено, можно ее убрать, эту стену, чтобы шкаф сделать, сверху завязан из зеркальной, если не несущая стена. Сюда выход получается у ванны. Ванна у нас 4 квадратных метра с половиной, достаточно большая вместительная ванна. Вот а, с этой стороны у нас кухня. В кухне 8 квадратных метров, из кухни выход на балкон. У меня установлен двухконтурный газовый котел, свое собственное отопление, свое собственное горячее вода. Выводы выводы газовых труб. Счетчики уже установлены. Здесь комната. В комнате у нас 11 квадратных метров с половиной. Такая вот большим окном. комнатка спальня. Такая квартира строящиеся дома стоит 1 миллион 22 тысячи рублей на, высот... на верхних этажах и первых и 1 миллион восемьдесят восемь тысяч рублей однокомнатная квартира 30,5 квадратных метров входим, здесь гардеробной уже нету самостоятельно можно установить здесь сразу входим в кухню 8 квадратных метров, правильная форма, квадратная. Здесь двухконтурный газовый котел под горячего воду и отопления. Своя собственная горячая вода, свое собственное отопление, когда замерзли, включили. Выход с кухни на балкон. На балкон, балкон 3 квадратных метра, не остекленный. Вот. Вид на восток. И еще у нас здесь 4 квадратных метра санузел, чуть-чуть поменьше чем предыдущим. Здесь комнатка практически 11 квадратных метров. С небольшим. Такая вот она. Потолки высокие 2,90 высоту. Большое тут окно. Отопление разведено. По одной точке электричество, То есть розетка подная здесь дополнительно. Потом за отдельную плату можно установить. входим в квартиру здесь коридорчик 3 квадратных метра в принципе есть место под вот вешалку достаточно неплохую обувницу установить с этой стороны санузел санузел большой 4 квадратных метра гидроизоляция произведена подготовлена под поклейку кафеля сюда комната комната небольшая всего лишь 12 квадратных метров нас такая квадратная есть выводы под коммуникацией здесь еще будет висеть радиатор отопления, электроразводка по квартире произведена. И здесь кухня, кухня 8,5 квадратных метров с выходом на балкон. Вот такая вот квартира стоит 1 миллион 254 тысячи рублей в строящемся доме. Однокомнатная квартира 3-4,5 квадратных метра. Комната с правой стороны стандартная, здесь 16 квадратных метров. Вот, вид из окна, санузел объединенный, 4 квадратных метра, достаточно большой, гидроизоляция сделана и... Еще кухня, кухня 9 квадратных метров, такая электрическая разводка произведена из кухны выход на балкон. На полу ламинат ванной кафе. Балкон 3 квадратных метра, здесь рядом стройка, скоро дом сдает в эксплуатацию, там есть такие квартиры, можно купить, на этапе строительства будет гораздо дешевле, от миллиона 600 тысяч рублей. Такой ремонт можно заказать у застройщика. Комната с нишей под гардероб. Достаточно просторно, 17 с лишним квадратных метров. Практически 18. Натяжные потолки. На полу ламинат. Светлые обои под покраску. Натяжной потолок. Евро однокомнатная спальня отдельная и кухня-гостиная. Входим, здесь 41 квадратный метр. Достаточно просторный коридор. Санузел просто огромный. Практически 5 метров. Очень большой. Гидроизоляция по всей территории. Выводы под горячую холодную воду. Здесь кухня-гостиная. Она вот очень большая, просторная и комната такая вытянутая, скажем так, да, шириной где-то порядка 5 метров и да, длиной, скажем так, 3,5 метра. Комната 18 квадратных метров, из комнаты балкон. Балкон остеклен, но эта компания остекляет балконы довольно низкие делает, ну, делает именно вот ограждения метанические. Металлопластиковые окна очень хорошего качества. Рехаум. И проем окна очень большой. То есть, Света в комнате еще как бы, нету, ну, Достаточно хватает, достаточно много. Есть выводы под сплит-систему установлены. подрозетники. В таком виде квартира сдается, Вот под печку. И еще одна комната, Здесь спальня. спальня. Спальня небольшая. Здесь всего лишь 14 квадратных метров. Можно установить гардеробную вот здесь. Можно сделать рабочий кабинет. Итак, однокомнатная квартира 36 квадратных метров. Межкомнатные двери достаточно плотные, хорошие. Под замену не требуются. Российского производства металлические. Топоры хорошие. В таком виде квартира сдается. У этого застройщика своя особенность в плане окон. Окна делают очень большие и с большими проемами увеличены. Что на кухне, что на вот кухне такая со стекленным балконом, что вот в комнате. Комната небольшая. Здесь всего лишь 17 квадратных метров. Зато у, у квартиры есть гардеробная. Гардеробная 3 квадратных метра. Достаточно удобная вещь. Очень хорошие видовые характеристики в этой квартире. Такая квартира стоит от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Зато вид рядом. Парк Краснодар. И стадионы сюда сейчас перенесли. Футбольного клуба. Дубовая роща. То есть здесь никогда никто не поставит дом. Вот такая вот дома, вот они, вот они строятся. А сейчас мы с вами в доме, в который сдает однокомнатная квартира, 39 квадратных метров. С вами входим в такой тамбур. Здесь можно будет установить место под шкаф, либо дверями закрыть. Но вот, с этой стороны санузел. Санузел большой в однокомнатных квартирах, порядка 5 квадратных метров прямо сюда кухня из кухни балкон кухня небольшая 10 квадратных метров но очень удобно расположение здесь можно установить хорошую кухонную зону место остается для стола и даже диванчик небольшой есть с нишей балкончик балкон будет остеклен и вид на зеленое насаждение на футбольных поля футбольного клуба Краснодар. И комната. Комната порядка 18 квадратных метров с большим окном. Плюс местом под кровать. Вот сюда хорошая, большая такая ниша. Сюда остановится легко. Двухспальная кровать. Можно будет сделать ее, отгородить. Она такая будет спальная зона, зона ольковная. Здесь установить хорошую стенку с телевизором, и здесь встанет хорошо диван. Место расположения достаточно удобная квартира. Входим. Большая однокомнатная квартира с кухней-гостиной. А, так, сюда входим, здесь коридор. Коридор порядка 7 квадратных метров. Есть ниша под шкаф. Достаточно удобная сразу при входе. Отделить двумя стеклянными стенками, и будет у вас охромный хороший шкаф. Прямо санузел туда. Здесь комната. Перегородку установят на место. Сейчас строительные работы В комнате порядка с половиной 15 квадратных метров. Будет большое двухсточтое окно. Вот. вот такая вот эта перегородка несущая. Можно объединить с коридором. Если будет интересно. Можно оставить так. И здесь кухня. Кухня-гостиная порядка 20 квадратных метров с двумя окнами. Есть выводы. Под электричество установлены два окна и будет остекленный балкон. И вот такой вот вид из окна. Квартира, еще раз повторюсь, 43 квадратных метра. 41 квадратный метр стоимость ее 2,5 миллиона сейчас 13,5 с половиной. Кухня, пойдемте посмотрим это с ремонтом квартиры демо квартира ремонт можно заказать у застройщика здесь 16 квадратных метров комната комната обои под покраску на полу ламинат Лишь комнатные двери установлены. А вот здесь европланировка. Многие их называют евро-двухкомнатной. Ну, по-хорошему, это евро-однокомнатная. Почему? Потому что здесь отдельная спальня и большая кухня-гостиная. При входе здесь порядка 6 квадратных метров коридор. Да, достаточно большой объединенный санузел. 4 квадратных метра. Прямо. Попадаем в спальню. В спальне 14 квадратных метров. Здесь хорошая комната. Можно разместить большая квадратная. Можно разместить хорошую двухспальную кровать. Вот, сделать перегородку. Никто сюда не будет входить, А принимать гостей в гостиной. С гостиной есть большой, большой балкон. И сама гостиная порядка 19 квадратных метров с закупочком, где располагаются коммуникации. Есть вент-канал. Здесь можно будет разместить а, бойлер, если необходим. И кухонную зону. А здесь будет зона гостиной. Довольно-таки интересная планировка. Пойдемте, посмотрим еще балкон. Балкон с витражом. Тоже достаточно вместительный. Здесь Порядка 4,5-5 квадратных метров. Он очень большой. И опять же повторюсь, есть перегородку можно убрать. Она не несущая. Несущая конструкция-то вот она у нас. И вот она у нас проходит вот так. Это можно убрать. И объединить комнату. Будет достаточно большая. Но балкон он тоже необходим. Достаточно хороший. С таким вот видом из окна. Стандартная однокомнатная квартира порядка 40 квадратных метров. Здесь при входе у нас с правой стороны гардеробная. Хотя здесь и коммуникации, ну, это гардеробная. Здесь нет ничего. А с этой стороны объединенный санузел. Санузел небольшой, где-то порядка 4 квадратных метров. Прямо спальня. Спальня... 16 квадратных метров с небольшим запуточком, можно сюда установить шкаф, можно ту стену убрать и не будет гардеробной, но зато будет большое спальное место, долгоспальная да, двухспальная кровать встанет и остается место для гостиной и кухня, кухня достаточно уместительная, здесь порядка 13 квадратных метров, много места с выходом на балкон. Выход из кухни на балкон достаточно удобный. Здесь будет а, остекление балкона витражное, поэтому с этой стороны, вот видите, уже балкон установлен, а здесь будет витраж. И вид из окна. Ремонт под ключ за 11 тысяч рублей за квадратный метр. Вот эта квартира обошлась в 500 тысяч рублей ремонт вместе с материалами. Дверь входная достаточно хорошая металлическая российское производство с запорами от замены, как бы от застречку достаточно хорошая. Межкомнатные двери на полу в коридоре и в кухне терамогранит. Ванной а, с левой стороны здесь у нас. Порядка 6 квадратных метров пяти 5,5 мм, установлена ванна. Поклеим капель до самого верха. Достаточно неплохой. Установлен терпар увальника, унитаз. Выводы под стиральную машину, электрическая сеть, установлен электрический вот, полотенце сушить. Прямо походим, попадаем в кухню. Кухня 14 квадратных метров, из кухни балкон. Сейчас балконы компания делает по-другому. На кухне также установлен керамогранит, поклеенная оболь, натяжные потолки. Вот вот. Здесь еще интерьер немножко. Сделали большой круглый стол. И не кажется, кухня маленькая, даже такой большой. <клес> На балконе они также Постелили керамогранит, утеплили балкон, а остепление здесь уже есть. Свещение тоже на балконе присутствует. Межкомнатные двери достаточно интересные, не дешевые. Фурнитура хорошая. И комня В в комнате постелили ламинат. Кома-то обои, обои двух цветов, задержной потолок, люстра, большое двухточное окно. Вот такой вот ремонт вместе с материалами можно заказать у застройщика.